Здравствуйте, хотела спросить, кашель у сына не проходящий, но когда он в лежачем положении, он не кашляет, а когда спит, тоже не кашляет. Это связано, скорее всего, у него с аллергическим кашлем. И это может быть еще синдромом гастродуаденальным когда человек стоит, то у него может из-за ложного крупа происходить изменение диафрагмы, вызванное высоким количеством выделяемой кислоты. Это может происходить на фоне аллергии, и это может происходить на фоне заболевания гастроэнтериальной эзофагии. допустим. Uh, и лечится можно попробовать не лечить, а просто снижать у него кислотность. Пусть принимает чайная ложка соды на стакан теплой воды пьет по чуть-чуть на протяжении дня. Посмотрите в случае, если он на этом фоне на протяжении недели или полутора недель бросит каш, перестанет кашлять, то обратитесь в дальнейшем. Гастроэнтерологу пусть все-таки определит, каким заболеванием гастроэнтерологическим страдает ваш ребенок и перестанет болеть.